Привет, друзья, это Макси English Show. Сегодня мы будем говорить о суперважной теме герундии и инфинитив. И сегодня мы обсудим базовые принципы, которые помогут вам в большинстве ситуаций решить, а что же надо поставить, герундии и инфинитив. Но сначала давайте разберемся, что это такое Герунди, и инфинитив. Поехали! Постараюсь очень просто. Герундий — это инговый глагол, а инфинитив — это глагол с частицей to. Так вот, в английском языке, если два глагола стоят рядом друг с другом, а таких ситуаций миллион. Я хочу пить. Хочу — это глагол, и пить тоже глагол. Два глагола стоят рядом. Так вот, первый глагол «хочу» диктует, в какой форме станет второй глагол. Либо это будет герунди, либо это будет инфинитив, либо это будет беринфинитив что значит, как бы это ни звучало, голый инфинитив, то есть инфинитив без частицы to. Давайте возьмем для примера глагол uh, play, играть. В таком случае play это голый инфинитив без частицы to. To play это инфинитив, а playing это герундий. Итак, теперь давайте обсудим, когда мы ставим тот, второй и третий. Начнем с bear инфинитив, голый инфинитив, bear. Bear, запомните слово bear, barefoot, например, это босиком. Когда у вас часть тела как то оголенная, вот это моя часть руки сейчас bear, окей? Okay? Когда мы ставим bare инфинитив, после модальных глаголов, например, таких как could, should, или must, или may. Друзья, ахтун, это очень популярная ошибка, когда люди говорят I can to go, I, I must to do, и I, I should to buy. Это неправильно. После модальных глаголов мы ставим просто bare infinitive, без частицы to. I should go, I must buy, I can do. Окей? Okay? I can do it, I can do it. Несколько примеров. I think you should buy a new phone. Я думаю, что тебе нужно купить новый телефон. I think you should buy, not you should to buy. You should buy. I can swim faster than you. Я плаваю быстрее тебя. I can swim. Не, no, I can't swim. I can't swim faster. He must come home as soon as possible. Он должен прийти домой как можно скорее. He must come. Итак, голый инфинитив после большинства модальных глаголов. Не после всех. После таких как must, may, can... Should, например. Should Следующая категория. После каких глаголов мы ставим инфинитив частицы to. Итак, их тонна. Мы с вами сегодня не будем их обсуждать. По сути, все глаголы, говоря о Герундии инфинитиве, можно разделить на две категории. Либо они Герундии будут, либо они инфинитивы. Как я уже сказал в начале выпуска, это зависит от того, в какой форме стоит первый глагол. И он будет диктовать второму. Либо он будет инфинитивом, либо герундием. Несколько примеров с глаголами, после которых всегда идет инфинитив. I would like to live there. Я бы хотел там жить. После would like мы ставим полный инфинитив. I would like to do something. I would like to live there. I hope to see you soon. Надеюсь, тебя скоро увидеть. I hope to see. I hope to see you soon. После глагола hope идет полный инфинитив. Друзья, I hope... Я надеюсь, что вы уже знаете, что мы не просто YouTube-канал, мы еще и школа английского языка. Если вы хотите потянуть свой английский и записаться на первый бесплатный урок, ссылка будет в описании, окей? Okay? She decided to study abroad. Она решила учиться за границей. She decided to study. После глагола decide мы ставим to. I've decided to move here. Следующая, третья категория. Когда же мы ставим после каких глаголов инговую форму или герунди? Несколько примеров. I've always enjoyed walking in the rain. Мне всегда нравилось гулять под дождем. После глагола enjoy мы ставим ing. I enjoy doing something. I enjoyed walking in the rain. И как? ing после глагола enjoy. He couldn't help playing one more game before he left. Он не мог удержаться от того, чтобы сыграть еще одну игру до того, как он идет. После I can help or could help в нашем случае мы ставим Вообще, выражение I, I can help uh, не означает я не могу помочь, друзья. Оно означает, ты когда не можешь удержаться, <laughs> не можешь удержаться, чтобы сделать что-то или не сделать. Например, что-то смешное происходит, но вы понимаете, смеяться сейчас нельзя, но вы не можете удержаться и прыскаете, да? Yeah, you can say I couldn't help laughing. Я не мог удержаться от того, чтобы не посмеяться, окей? Okay? После can help or could help, or couldn't help, мы ставим ing. We avoid going to that part of the city. Мы избегаем, avoid это избегать чего-то или кого-то. Мы в эту часть города не ходим, мы ее избегаем. После avoid идет ing. Avoid doing something. Are you here to avoid seeing Alfred? Мини такой лайфхак, дорогие друзья. Вообще-то, после всех глаголов, обычно, в которых вы выражаете свои лайки и дизлайки, например, я люблю, I love, I hate, I don't like, I can't stand, I am keen on something, I absolutely love, um, и так далее. После них обычно ставится ing. I love eating, I hate eating, I can stand eating, I am keen on eating, и так далее. Okay? Следующие пару очень важных моментов, которые вам помогут в очень-очень многих случаях решить. Даже без запоминания, после какого что идет. Два момента очень важных. Мы ставим инфинитив после прилагательных, например, it's wonderful to see you, wonderful to see you, wonderful to see you, приятно тебя увидеть, мне приятно тебя видеть, it's wonderful to see you, it was terrible to see him fail like that, было ужасно видеть, как он так вот провалился, it was terrible to see, I'm so happy to be here, I'm happy to be here, я рад, что я здесь, мне мне радостно здесь быть. Just а теперь, когда мы ставим герундий? Итак, мы ставим герундий перед предлогом. Итак, если у вас, например, идет глагол или что-то, что-то еще, предлог, и после него надо поставить глагол, вот он будет герундием. Несколько примеров. He walked without knowing where he was going. He walked without knowing. Мы ставим глагол knowing в инговую форму, потому что до него идет without, что является предлогом. I've got to clean the house before cooking lunch. Мне нужно вычистить дом перед тем, как готовить обед. Before cooking lunch. Мы поставили глагол to cook в инговую форму, потому что перед ним идет предлог before. I want to go with you instead of going with her. Я хочу с тобой пойти, вместо того, чтобы идти с ней. Instead of going. Instead это значит вместо. Мы всегда его ставим вместе с предлогом of instead of something. Но из-за того, что этот of есть, Следующий глагол после него будет инговый. Instead of doing something. Instead of eating it. Если у вас все еще есть вопросы по герунде инфинитиву, вы можете писать ваши вопросы в комментарии, мы на них ответим. Я надеюсь, этот ролик был полезный для вас. Лично я думаю, что его полезность просто зашкаливает. Скажите нам об этом, если вы так действительно думаете. И мы с вами увидимся очень скоро. Это Max English Show. See you guys. Bye. Это в принципе все.